Всем привет, ребята! Сегодня я не подготовила для вас новую коллекцию, но думаю, ничего страшного. У нас и так много коллекций. Сегодня мы заканчиваем коллекцию кружки. Также подарки на 8 марта. Давайте выберем коллекцию тетради. Розовенький. Коллекцию брелки давайте возьмем... Вот этот пакетик, остальные уберем. Мне сегодня купили микрофон для видео. Я надеюсь, вам будет меня хорошо слышно. Коллекция в очках. Давайте возьмем вот этот нижний пакетик. Они одинакового цвета. А эти также убираем. Рисунки с Pinterest. Давайте возьмем вот этого милого котика. И коллекция фон для видео. Давайте возьмем вот эти сердечки. Вот все наши пакетики. Давайте их посчитаем. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь пакетиков. Давайте откроем наш каталожек. Закончим коллекцию кружки. попалась вот такая вот картинка Винни-Пу. Он очень-очень сильно любит мед. Я мед пробовала, наверное, может один, может два раза в жизни. Он очень-очень сладкий. Если кто-то еще пробовал мед, обязательно напишите в этом, об этом в комментариях. Нравится ли вам он? на 8 марта 8 марта уже прошло и как раз мы заканчиваем эту коллекцию нам попались вот такие цветы мне кажется на 8 8 марта без цветов это это вообще не 8 марта без 8 без цветов вообще никак Эту коллекцию мы закончили. Давайте откроем коллекцию брелки. Вот она у нас. Наша ад Очень приятно и легко открывается. Нам попался вот такой вот миленький брелочек. Под номером 10 давайте его приклеим. Отличненько. Мы открыли всего 4 пакетика. Давайте сразу откроем коллекцию в очках. Этот открылся не очень хорошо. Нам попалась вот такая вот тыковка. Она под номером семь. Давайте откроем коллекцию тетради. Я как раз получилось так, что я ее сразу нашла. Такой вот наш пакетичек. Его мы приклеим на прозрачную пленочку. Вот сюда. Давайте этот корей сделаем. Очень красиво получается. В следующем видео мы закончим эту коллекцию. Давайте откроем коллекцию рисунков с Пинтерест. Нам попалась вот такая вот картинка. На ней у нас лягушечка. И вот такой вот гриб, он красный, его есть нельзя. Они отправились в поход, потому что у них такая палочка, на ней мешочек с вещами. Я совсем забыла посмотреть на шестой. Отлично, очень красиво получилось. Коллекцию фон для видео наш вот пакетик, чтобы вам было слышно. Попалась картинка под номером 7, и у нас здесь такие красивые зайки вот сюда. Давайте приклеим. Отлично, получается очень-очень красиво, ребяточки. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока!